Дорогие друзья, рады приветствовать. С вами инвестиционный центр «Павловы и партнеры». Сегодня вы узнаете, как сэкономить более 2 миллионов рублей при покупке квартиры в городе Казань. Смотрите видео и покупайте дешевле. Объект на сегодня. Двухкомнатная квартира общей площадью 72 квадратных метра, город Казань. Данная квартира находится в развитой инфраструктуре. Рядом детский сад, школа, банк, продуктовые магазины. В 5 минутах автобусная остановка. Обратите внимание, рыночная стоимость данной квартиры 5-6 миллионов рублей. Вы ее можете приобрести с торгов сейчас за 3 миллиона 360 тысяч рублей. В этом случае дисконт составит 40%, и вы сэкономите 2 миллиона 240 тысяч рублей. В квартире также сделан ремонт – можно заезжать и жить. Находится она на четвертом этаже с видом во двор на детскую площадку. Отличное вложение в собственную недвижимость со скидкой более двух миллионов рублей. В случае, если вы хотите приобрести ее как инвестиционный объект, вы можете ее сдать по цене от 25 тысяч в месяц и выше. Друзья.